Вы все объясняли, зачем вы здесь, да, почему это не сообщение, кто знает, кто не знает, а, прежде чем а, ну, перейти к этой теме и, собственно говоря, раскрывать. Есть некая такая для вас статистическая информация. То есть, если взять в наше общение, любая коммуникация, которую вы проводите, неважно, там, с кем поработать, в отношениях с друзьями, с близкими, абсолютно с незнакомыми людьми, Информация, которую вы обмениваетесь, если взять это за 100%, можно разделить на несколько блоков. И, ну, там очень часто да, начинающие там, не знаю, ребята, которые пытаются знакомиться с женщинами, начинающие там, продажники, люди, которые только вникают в свою коммуникацию, они задают себе вопросы, как, типа, быть интересным человеком, как быть оригинальным, как удивлять, да, о чем говорить, завязывать беседу, чтобы сразу же расположить к себе. Ну и там да, на самом деле есть шаблонные примеры всего этого, но это для вас теперь это будет понятно, это не столь важно, потому что вербальная часть, то есть что мы говорим, да, в любой коммуникации значение этой части всего 7% от общего объема информации. Всего 7% сути того, что вы говорите. Соответственно, еще два других блока. 35% это параметр. Как вы говорите. Сюда обычно входит что? Сюда входит ваше умение управлять своим голосом. Это то, насколько вы уверенно говорите, то, насколько вы там громко тихо говорите. А тембр вашего голоса, интонация, слитность, щеткость, пауза. Вот все эти параметры вертикальные и горизонтальные, которые касаются силы голоса, это 35%. Уже получается в 5 раз более весомый параметр, чем а, что по сути говорить. Ну и 58% это по сути язык вашего тела. Сюда у нас входит взгляд, мимика. Сюда уже, опять же, микроаминка впадёт, а, жестикуляция, параметр такой, как пантоминка — это перемещение тела в пространстве, это поза, осанка, то, как вы двигаетесь, активно, неактивно, какие а, жесты выбираете, и общий уровень энергетической подачи. И вот, получается, мета-сообщение — это все вот это вместе взятое. параметр как вы говорите потому что он тоже невербальный, и вот язык ваш И Получается, что это уже вместе 93%. А это гораздо более весомый параметр, чем 7% того, что вы говорите. Нет, безусловно, круто, если вы а, говорите не полный бред, а эти 7% туда, вот они четко входят, и все хорошо, информация ценная и полезная. Но гораздо весомее ваше влияние в любой коммуникации, это да, топ. Насколько вы управляете вот своей невербалькой. Поэтому так можно и записать, что а, мета-сообщение на много разных определений, что-то а, сообщение о вашем сообщении, мета, то есть сообщение более высокого уровня. Но самое простое для понимания это то, что это наше внутреннее состояние. Оно у нас всегда есть. Оно разное, да, по-разному у нас возникает. В разных ситуациях может быть абсолютно разное, но всегда у людей есть внутреннее состояние. И вот то, как другие люди наше состояние читают, как они видят наше состояние, есть сообщения. То есть это чтение, это, вне, это а, демонстрация, она, она, демонстрация нашего внутреннего состояния через вашу невербалику, через нашу невербалику, через там, взгляд, опять же, голос, минку, жестикуляцию, перемещение позы. Вот это все и есть мета-сообщение. И получается, что в чем сила, да, и сказать, магия этого а, мероприятия, сообщения а, что люди, есть те, кто вообще не знают о метасообщении, сообщении да, как-то там вот и живут, есть те, кто знают, вот и вы сейчас нашли в себе наверняка часть некоторой категории, либо первую, либо вторую, ну, сейчас вот все то есть знают о мета и есть третья категория, это люди, по сути, которые очень эффективны в коммуникациях, когда это применяют. Это те, кто управляют своим мета то бишь своим внутренним состоянием. Причем как управляют? Управляют осознанно. Для определенных ситуаций вы выбираете подходящий именно к этой ситуации свое состояние.